Всем привет, с вами доктор Вася Это бой В укрепрайоне, вылазка У нас состав Ариэль 44 Квасы, МТ-25 И гриль Карта Химмельсдорф Значит, делаем раз, раш Через железку Вот смотрите, что происходит Расстановка сил Вот, у нас Тяжи поехали, вот по этой линии, как мы видим, вот смотрите, вот танки поехали, вот здесь вот у нас, вот Арта стала вот сюда, вот для чего поставили мы сюда Артур, смотрите далее, что происходит. Я делаю засвет. При этом отправляю свой выстрел на 95 дамага. Тут Получаю от ВКшки. Теперь. А, мне нечего Делать Я жду подкрепления от своих Соклановцев, вот они выезжают Начинают стрелять Тут от арты От 256 Теперь я делаю подсвет Мне засветили и все таки мы его убиваем. Вот. Его убиваем. Счет на это 1-0. Чтоб такого было лучше. Ники были видны. Теперь мы будем играть класс Смотрите. Не мы не пробили. не пробили. Теперь смотрят на нас. И мы ждем, когда он бьет пушку, он мог бы стрельнуть, но он не стрелял. И наш, согласно, его забирает. Теперь не что будет дальше. Гусеницы. У нас тут класс. Мы едем. Мы видим, пошел захват базы. Что они, что мы берем базу. Я иду на сбитие. Смотрите, как будет происходить сбитие базы разобрались, тут берут базу, три танка. Смотрите, вот. Пробили Михалката, которых рикошет. даже не видели. Еще в нашу пользу, но сейчас уже 28, и мы просто взяли базу. Они даже не решились меня убить. У меня был рикошет, и я выжил. Вот, видите, рикошет. Меня в было дамажить. Вот такой вот хороший бой был. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.